Привет, меня зовут Олег. На канале Италиана будут скоро новые видео. Там починили интернет. Спасибо, что подписываетесь и ставите лайк, лайк, лайк, лайк, лайк, лайк, лайк. Лайки.